В последнее время книги читаю, и практически ну, везде пишется о том, что мы уже есть это, нам надо только это понять, осознать. Вот. Но почему, если все вокруг мастера говорят, что это так просто, почему человеку так сложно это все обнаружить и понять? Вот я не могу это понять. Почему так сложно понять? Потому что, эм, во-первых, вы, вы приложили очень много усилий для того, чтобы поверить в свою обособленность, и эти усилия, они, эм, можно так сказать, создали определенный кокон вокруг вас, кокон, конечно, иллюзорный, кокон из вашей веры, вот в определенной концепции, которые и мешают вот этой осознанности. Почему легко? Потому что это уже есть, это уже все, все это есть. И с этой точки зрения не просто легко, но это и доступно всем, абсолютно всем, потому что все уже это. И тут нет никакой тайны или мистерия, или как раньше, тем более сейчас, как раньше это было все за покровом мистики. Это делает это же открытым текстом говорится, причем настолько разные приводятся метафоры, которые uh -huh. абсолютно под любого человека, абсолютно под любое понимание мироощущения и опыта. И вот вот я последнюю книгу читала там сначала на протяжении несколько раз в голову это, потом уже к концу книги просто в каждом абзаце, а потом уже в конце в каждом абзаце, практически в каждом предложении. И я уже такая читаю, думаю, боже мой, ну это все вообще, вот уже каждое слово я вот читаю, например, все, я уже все понимаю, почему не получается. Держат вот эти вот. держит а, привычная схема мышления, старые тенденции ума. Поэтому а, интеллектуальное осознание оно может являться двигателем в нужном направлении, но оно не может являться а, импульсом к абсолютному раскрытию именно вот по этой причине потому что держат все еще вот эти вот старые умственные тенденции. А чтобы они не держали, нужно распознавать их иллюзорность. Путем самоисследования, да? Путем самоисследования, путем распознавания держащегося за обособленное существование. Это все делает ум. И это ум боится смерти, это ум пугает всякими страшилками и так далее. Что такое ум? В конечном итоге это просто набор концепций. Если мы сейчас говорим об умении не как о высшем разуме, а именно о такой вот обособленной некоторой структуре. В то же время вот эта информация, в которой подчеркивается как установки, просто вот в этой книге, я заметила, как будто бы автор дает установки такие, что вот подготавливает. И вот читая Несаргату, тоже вот недавно, вернее, слушала его аудио, он сказал, что в принципе достаточно даже просто услышать вот эту информацию, в свое время наступит вот это понимание. Вот. Но мне все равно кажется, что этого недостаточно, хочется как-то копать очень интенсивно. Если есть побуждение, конечно, нужно распознавать, это будет более интенсивно. Но в конечном итоге нужно э, понимать, что абсолютное раскрытие оно происходит только по воле. Вот. Но человек может устремляться, и в процессе своего устремления он становится намного более счастливым потому что он как раз очищается от всей этой лжи, которая делает его несчастным. И очень часто можно встретить людей, не освобожденных полностью, но абсолютно счастливыми, потому что у них открытое сердце, они наполнены Любовью. И они действительно счастливы. И это замечательный опыт, потому что... Человек своим страданием не может повлиять на то, что с ним происходит в жизни. Не может. В любом случае он будет проживать то, что должен. Но своим страданием он просто эм, придает тот или иной оттенок этому опыту который не всегда является обязательным, потому что основан на иллюзии. Это опыт, опыт страдания, зачастую, если мы говорим о психологическом страдании, это субъективное переживание, которое творится мыслительным процессом внутри человека. И как любой мыслительный процесс, он эм, не творится самим человеком, он только осознается, но он притягивается желаниями человека и устремлениями в жизни. Поэтому часто вы можете услышать, э, что нужно максимально освободиться от всех желаний, отчасти и поэтому, потому что именно желания являются магнитами для мыслей. Когда в сознании нет желаний, оно часто не к чему притягиваться. Там могут появляться какие-то мысли, но они связаны с текущей реальностью. Но а, эти мысли не уводят вас все время в прошлое, в будущее, потому что некуда стремиться, нет желаемого объекта, нет целей. И сознание тогда тотально погружено в настоящее.